Начался. Бомба взята. Граната! Осторожно, граната. Тебе повезло. Врача! Это просто царапина. Ты как раз вовремя. Сидем, заходим на генич. кстати Инженер, можешь поставишь, бля, долбоёбом? Ставь, инженер, ты что там делаешь? Бля, а? заебали сегодня такие, долбоёбом. Это инженер, сукин ты сын, бля. Сука, ебаная. На килы, что ли играешь, бля, долба, ебаная. Через ангарты, наверное. Через их, бля. Бомба установлена. весь америка лидер сейчас план снимать будет что ж ты пистолет достал это не пистолет а что это ножка такая Миссия выполнена. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начал. Бомба взята. Это инженера и Беня не нужно было подсажуриться, честно. И без него нормально. Граната! Заходит, заходит. Убил. Я подлагаю тебя. За мной должок. Залезете еще. Девяносто он ушел. Убил. Дай, бро. Забий, сзади, сзади. Отлично, лесся меня сейчас. Вставить буду. Встать на трактор есть вода. В трактор. В трактор. ребят. Флоуи ушел. На тракторе. Внизу, медик, внизу. Вода. Аро! Аро! Команда врага уничтожена защитите стратегические объекты раунд начался осторожно граната это двойка поход на воде на воде помощь нужна ваша Трактор, трактор, штурм. Первый этаж тоже, по-моему, есть. Бля, у меня он! За ящиком он сидит там. да да, да. На воду с... первый этаж зашел, первый этаж зашл. Первый этаж. Ушел, ушел, ушел. Я так и знал. А это вы на заводе. Защитите world, стратегические объекты. Раунд начался. Они через воду заходили. Еще раз походу. Ранала. Бля, вверх бомба, читайте 90. вода тоже есть осторожно граната ставить линейку вверх Шоу, второй раз, мы так, проиграли раунд. Защитите стратегические да. объекты. Раунд начался. Ой. гранату! Трактор. А, да, а, да. Инженер, брон. Граната рессайт, ресый, там ще ресы, сзади у тебя. Отряд уничтожим. Yeah, да, поспешен, поспешил. Взорвите один из объектов противника. Через воду единичка идем, запущем просто. Все через воду, идемте все. Даю, через воду, через воду кто там нам подсадит. Вверх надо было, полигу. Граната. Не-не-не, нормально. Сайдбург Бомба установлена Граната Ангар 90 да. убей Аро. он снизу снайпер у тебя через воду заходит поход да Лоу, сзади у тебя сзади О! бомба взорвана мы выиграли Взорвите один из объектов противника. Теперь фул двойку зайдем. Раунд. Това, Через мусор. Бомба взята. Инженер, только сразу надо. Ставить. Граната! А да, я же сразу баб. Да. Я... Встречайте, Хорош. На контейнерах. Дайте бро, инженер, брон, дайте Все, Бля! Меня резнуть можно. Что, не, нет, там с <связь> Установить. Ша, Теперь все вверх, по верхам. Все по. Да, Бомба давай. взята. Сейчас стоять, пуш, шу, шуст, стой, брат. Давай, давай. Эх. Граната! Снайпер, тебя надо с двойки встречать. Колонны. Здесь не надо стоять, вы ч, бля. Граната! Зайди, зайди, инженер, ставь, пока пусто. А, нет, тут штурм. Гараж Один на двойке. Точнее, на единицу. Бомба Спаду поднялся. Бомба взята. Брат уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Теперь не знаю, что делать. Защитите стратегически. Нужно защищать. <связь> <связь> Раунд Снайпер вверх, пойдем. Осторожно, граната! Слабый заход. Второй этаж. Не пушите, не пушите. Медик, можешь подняться, Медик! подняться Медик! сюда весом. Медик. у меня наверху не пушите, главное. Да, да, да. Тут, блин, успеешь, нет. Да, не, не успеешь. Враженский отряд разбит. Защитите стратегические объекты. Я думаю, тут это двойка, да. Да, да, да, Но Ноль, ноль пальцы, дайте хотя бы. дем, дем. Просто тихо надо сидеть и встречать и вс. Пиздец, все на ноль, что ли? Да, я вот это гран. Значит, конечно, весело будет. Единичка, пацаны это. Да, да. Граната. На пантуси. След. Бля, мой тут, мой труп в Да, можно у меня. Я ранена, нужна аптечка! Меня ранили, нужна опечка. Определи! А, он где этот э, синий? Инженер минируй! Прикройте <связан> его все! Бля. Инженя <связан> РСАТИ! Наш отряд раз. Мы придумаем. Блять, прейз... блядь, вы что серьезно? Установите бомбу. Раунд бомба. на бомба взвета. На запустим, блядь. Через мусор идем сюда. Граната! Граната! Чисто Ставим буду сейчас Колонны, колонны. Да ну запусти, да вы где? У меня медик Меня второй Бомба взята Бомбой убит. Мы проиграли раунд. бот я нашу команду.